Что здесь произошло с тобой в детстве? Ты была ребенком, София. София. Это просто детские страхи. Надо жить дальше. Я не хочу сюда возвращаться. Почему ты не любишь этот дом, мама? Я нашла странную куклу. Она зовет меня поиграть. В доме творится что-то странное. Мне страшно. Это чья-то больная фантазия которая воплотилась в жизнь. Иди к нам, София. Поиграй с нами. Ни в коем случае не следуй их зову. Дети? Иначе станешь как они. Мам, где Вероника? Вы хотите сказать, что кукла похитила вашего ребенка? Да? Нет! Кукла. Господи! В мире есть люди, которых надо спасти. Вы ведь. С возвращением. Мамочка! Не расскажешь, что с тобой случилось в командировке? Дело не в ней. Я вернулась словно в другой дом. Будто в нем поселилось какое-то жуткое зло. Мы в безопасности. Это последствия твоей травмы. Пока тебя не было, твой муж брал дочерей в экспедицию, где совершались ритуалы Вуду. На них легло проклятие, и чтобы его снять, нужно провести новый обряд. Эмма! Итан! Этого не может быть! Эмма исчезла. Культа Вуду — самая древняя сильная магия. Нам придется совершить ряд ритуалов и противостоять всем демонам Вуду. Древний культ задирает новые души. Ма Сэр! С вами все в порядке? Господи! Кажется, я сделал что-то ужасное. Это Эд и Лорейн Уоррен. Итак, давайте приступим. Жители города Брукфилд были шокированы жестоким убийством Бруна Салза сегодня днем. Суд признает существование Бога каждый раз, когда свидетель дает присягу. Думаю, пора суду признать и существование дьявола. Что бы там ни произошло, что бы ни случилось в тот день, Эрни не виноват. Этот отель ведьмы. Мы считаем, ваша семья проклята. И заклятие все еще действует. Меня интересуют только факты. А я вижу то, что вашим людям не под силу. А я в лесу-то буду сидеть. Здесь произошло нечто ужасное. Тут замешан мастер-сатанист. Дело крайне серьезное. Она снова здесь. Она взывает котьми. Лорейн, вернись к нам. Лорен. Заклятие три по воле дьявола Я знаю, ты меня защищала Тем, что делала Я пыталась Я знаю Но сейчас доверься мне Мы не позволим темным временам погасить вечный свет любви нашей к Господу Иисусу Христу. Дети, сколько бедствий нам еще нужно? Что-то дьявольское набило на нас порчу. Мы из того веруем, а Бог любит тебя. Почему? Говори! Надо готовиться к худшему. Мы сейчас находимся под сильным стрессом. С ним что-то не так. Простите, что прерываю. Получилось только у меня. Прошу, не оставляй меня!